Мобильные комплексы противовоздушной обороны ПВО Птицелов в следующем году начнут поступать в подразделения воздушно-десантных войск ВДВ. Российские десантники получат машины на базе БМТ-4. Об этом сообщили в февральском номере журнала Министерства обороны России «Армейский сборник». В материале Боровкова ПВО для крылатой пехоты отметили что платформой для Птицелова стала БМТ-4. Это позволит десантировать перспективную систему ПВО. В основу вооружения машины ляжет боевая часть зенитного ракетного комплекса ЗРК «Сосна». Также Птицелов получит комбинированную систему управления вооружением. Радиолокационная станция новой системы даст возможность контролировать воздушное пространство в радиусе 16 километров. Птицелов сможет обмениваться информацией с переносными зенитными ракетными комплексами ПЗРК «Верба». Сообщается, что птицелов имеет внушительный бортовой запас средств поражения – 12 зенитных управляемых ракет. Они способны уничтожать различные беспилотные летательные аппараты, боевые и транспортные вертолеты, ударные самолеты, крылатые ракеты и даже снаряды реактивных систем залпового огня. Дальность действия достигает 10 тысяч метров, высота – 5 тысяч метров. Сообщается, что один такой ЗРК в 12 раз эффективнее расчета обычного переносного зенитного комплекса. В ходе выполнения задач предусмотрено десантирование боевой машины имеющимися парашютными системами, способными безопасно приземлять до 18 тысяч килограммов груза. Ранее стало известно, что ПЗРК «Верба» испытают на учениях союзная решимость 2022. Военные отработают новую систему защиты от беспилотников.